Тебе говорили, ты этого не сможешь Слова этих людей оцени в ломаный грош Последний будет первым лишь По ходу кропотливой работы Эту истину поймешь Тебе говорили, ты этого не сможешь Слова этих людей оцени в ломанный грош Последний будет первым лишь По ходу кропотливой работы Эту истину поймешь Я пытался докричаться до небесного трона Докричаться в прямом смысле этого слова Душа мучительно болела, сердце разрывалось Потому что ответа не наблюдалось Разум не успокаивался В поиске решения мысли как искры метались Надо мною тяготела сильная рука Какая выгода ему в том, что я заика Умолял об исцелении неоднократно Назови причину, по которой утром это вернется ко мне обратно Неужели подарки отныне платны? Неужели ты боишься, что я буду говорить опасные вещи? Если будут удалены дефекты речи В омуте молчания не стало легче На самом деле время ничего не лечит А над заикой потешаются Стрелами на смешах метаются Плечи по неволе поднимаются, Голосовые связки, подобно судороги, сжимаются Если бы не было заикания По мне не узнали бы про на ныне Целеустремленность, самосовершенство Два самых эффективных средства Фраза, как успокоительные Все в мире относительно, допустим Парализуются руки, заики, либо ноги Проблема заикания тогда, похоже, будет на лежащего в морге Все было начато до рождения Проблемы нам даются для преодоления И каждому данные силы в поиске бут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 Глава этих людей оцени в ломанный нож. Последний будет первым лишь По ходу кропочивой работы Эту истину поймешь